В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета старший преподаватель Мелиуша Тукмакова совместно со своими студентами направления Motion дизайн» разработала анимационную квест-игру по территории Святого Ключа города Белярск. Получается, во время работы я подумала о том, что этот квест нужно сделать интереснее и привлечь студентов для его разработки. Таким образом, у нас получился анимационный квест. Да, с элементами анимации, которые как раз-таки студенты разрабатывали. Игра проходит через Телеграм-бот. Команда студентов создала целую историю, в которую погружаются игроки. Всего на территории шесть объектов. Каждый участок сопровождается дорогой. своим анимационным Тима. рассказом, который своей атмосферой сплетают в единую историю. А, алгоритм наших действий был такой, что как раз-таки сначала мы приехали на территорию. Мы встретились с директором а, Белярского заповедника. Он нам рассказал историю, показал музей. После этого мы писали сценарий, как раз таки выбирали легенду и уже приступали к анимации. Прописывали маршрут несколько раз довольно-таки долго у нас шел этот процесс, вот, но а, в итоге вот у нас получился такой квест. Квест игры такого плана актуален своим удобством, многофункциональностью и простотой, немаловажно и доступность для аудитории, ведь на сегодняшний день Telegram является самым популярным мессенджером в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальной России входит в топ-10 приложений App Store и Google Play. Я думаю, что эта разработка очень актуальная, потому что сейчас, особенно в это время, актуальны поездки одного дня недалеко от Казани. Я думаю, что это будет интересно как для тех, кто часто бывает на этой территории, так и для тех, кто думает о том, ну как им провести свои выходные, что еще можно нового посмотреть в нашей республике. Квест-игра была создана в рамках конкурса грантов Министерства по делам молодежи Республики Татарстан для физических лиц, где участвовала Миляуша Тукмакова. В будущем студенты вместе с преподавателем планируют создать еще варианты квест-игр, анимацию которым ребята создадут сами. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.